Всем привет и салют друзья, мы сегодня будем открывать сумки на нашем аккаунте, 10 маленьких и 1 mm -hmm. большой. Посмотрим, сейчас покажу вам мои бойцов, 6 бойцов есть, вот, Спасибо, мне хватает пары, пишите на Почался на регион Что есть добавить? Карл. Да, Я да. Вот, всем пока, до встречи.